Понимаете, в этом обществе есть разные слои. Я не имею в виду богатые, бедные и средние. Я имею в виду, что есть три слоя основных жизни, в которых жизнь протекает по-разному. Есть слой невежественных людей. Там вообще семьи не создаются. Например, невежественные люди — это люди, которые занимаются теневым бизнесом, употребляют наркотики занимаются бандитизмом, ну, то есть это уголовная среда. В уголовной среде концепция психики работает таким образом, что человек считает, что «я буду счастлив только в том случае, если я буду сильным, и все остальные будут подчиняться мне». Ну, то есть это концепция Бога, «я Бог, я, я должен быть лучше всех, и я живу для себя». Такой, при такой концепции, когда живет, человек живет в невежестве, он не может создать семью, потому что отношения в этом случае строятся по принципу насилия. Никому не хочется, чтобы над ним совершали насилие. Поэтому, естественно, что человек не может жить рядом с таким человеком. Чаще всего эти семьи очень быстро разрушаются. Другая среда — это среда страсти. То есть мы разобрали среду невежества, есть вторая среда — среда страсти. Это среда, в которой люди очень сильно нацелены на материальное развитие, на внешнее развитие. И в этой среде концепция счастья человека звучит иначе. То есть он читает, что «я хочу быть счастлив, и хочу быть счастлив, живя рядом с другими людьми». Но по факту «я хочу быть счастлив сам». То есть я живу для себя, но не против счастья других, тех, кто меня окружает. Это такая скрытая концепция скрытого эгоизма. Человек в состоянии страсти искренне верит, что он живет для других, для семьи, для всех, но на самом деле он по факту живет только для себя. И поэтому в этой среде, где люди направлены очень сильно на внешний успех, то есть они их цели это квартира, деньги. Вячеслав, надо это подключить. Квартира, деньги, слава. Люди заботятся очень сильно о социальном статусе своем. И в целом у таких людей жизнь направлена очень сильно на добычу себе чего-то. То есть кто-то добивается славы, кто-то добивается денег кто-то добивается успеха. Но так как люди не направлены внутрь, поэтому отношения не развиваются. Люди в страсти очень сильно склонны рисоваться или делать вид, что они счастливые. То есть они создают имидж, определенный имидж своей жизни. Также для других и также для себя. Эти люди искренне считают, что они успешные. Ну, то есть они делают успешный вид. Но по факту они даже не понимают, что, такие, что такое настоящие отношения. И вот, допустим, женщина мне написала записку, она говорит, я не могу создать семью. Это значит, что вы не поменяли концепцию жизни. Потому что в страстной среде люди тоже чаще всего не могут быть надолго вместе, потому что их отношения строятся таким образом. Сначала эти люди создают семью, Потом наслаждаются в этой семье друг другом. Когда, естественно, что они понимают, что такое любовь настоящая, они любовью считают влюбленность. То есть они считают, что надо наслаждаться друг другом, что надо, нам друг с другом должно быть хорошо. Это значит, что мы любим друг друга. Но это не любовь, это просто подарок. Люди наслаждаются друг другом сначала в отношениях. Это всегда длится недолго, 2-3 года максимум. Поэтому люди в страсти, они обычно создают быстро семьи гуляют друг с другом, и потом они, когда устают друг от друга уже, когда им надо дальше любить, учиться друг друга, они расходятся. Больше того, страстная среда не подразумевает даже дружбы. Люди в страсти даже не могут дружить, они чаще всего дружат, просто ездя на, на месте отдыхать куда-то, на праздниках, на праздниках дружат, на отдыхе или когда они чем-то вместе увлекаются. Настоящая дружба — это глубокие сердечные отношения, в которых люди обмениваются какими-то внутренними реализациями, глубокими вещами о жизни. Люди страсти обычно не склонны открывать сердце другим людям. Они боятся, что кто-то, узнав что-то более глубокое о ним, потом это всем расскажет. Поэтому у людей страсти нет отношений, они очень одинокие. У них нет дружбы, нет отношений. Они живут в одиночестве. По факту, вот как люди страсти знакомятся? Они знакомятся в ресторанах, на работе где-то. Но люди должны знакомиться в храме, в какой-то духовной среде, в духовной атмосфере, где сердце естественным образом открыто. Вот у нас есть фестиваль «Благость», проходит в Анапе. И там... Собирается по 600-700 человек, которые постоянно идут беседы о возвышенных вещах, каких-то отношениях. И люди там знакомятся. Потому что есть гарантия, что человек стремится к возвышенному чему-то. Будет хорошая семья. Понимаете? Ну то есть есть еще благостная среда. То есть кроме невежественной, в которой вообще семья невозможна, или страстной, и даже познакомиться трудно с нормальным человеком не зная, с чего у него на уме, потому что те люди, которые не стремятся к самосовершенствованию, они в любой момент могут начать деградировать. Период, период тяжелый наступил в жизни, и человек пошел вниз. Поэтому часто люди не могут создать семьи по причине, что они не в той среде находятся, у них неправильно работает сознание, они направлены не на то в жизни, и поэтому нет отношений, нет культуры, взаимоотношений, нет... Дружбы настоящей. Скажет: ну где взять этих благостных людей? Их очень много, но они, их не так много. В основном люди живут в страсти на Земле. 90% в невежестве тоже много. Сейчас увеличивается невежественных людей количество. Многие пьянствуют, развратом занимаются, наркоманят и так далее. Но люди в благости есть, тоже есть. И вот здесь есть клуб «Благость», допустим, можно записываться, приходить, знакомиться, общаться, жениться, жить счастливой жизнью семьями. У нас в контактах, в группах, связанных с моим именем, порядка 200 тысяч человек всего в целом. В интернет фамилия Тарсунов, контакты, порядка 200 тысяч человек всего общаются. Думаю, что вы найдете там себя того, кого вам надо из 200 человек, 200 тысяч человек, хороший выбор. Ну ладно, у нас в принципе уже все собрались, на одну записку я успел ответить, может быть в конце лекции мы еще поотвечаем. Очень важная лекция, потому что понятие женщины вообще в нашем современном обществе, оно вообще стирается.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 И когда она говорит, его, ее слова проникают в самое сердце ему. А его словами ее сердце не проникает. У сердце защищено. У нее эмоции очень сильные. А мужчина там дырка в эмоциональном центре в отношениях с женой. Поэтому что у него какой вариант остается? И пошел драться.